Если же у вас нет задолженности, появится соответствующее сообщение. На данном шаге необходимо указать период отпуска. Для перехода на следующий шаг нажимаем кнопку «Далее». На третьем шаге необходимо приложить сканы обязательных документов. Нажимаем кнопку «Загрузить»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 На четвертом шаге необходимо скачать сформированное заявление. Нажимаем кнопку «Скачать заявление». Будет выгружен файл. Документ заявления содержит две стороны. Необходимо распечатать документ, проверить и подписать.